Станок MRX3 предназначен для заточки концевых фрез диаметром от 4 до 14 мм с двумя, тремя и четырьмя зубьями. Избирательно с его помощью можно затачивать и пятизубые концевые фрезы, и шестизубые при диаметре больше 12 мм. Компактные размеры и малый вес позволяют использовать его стационарно или перенести в необходимое место и подключить к сети 220 вольт.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 Затем приподнимите патрон, поверните на 180 градусов для заточки второго зуба и повторите процедуру. Для подточки перемычек нужно ставить патрон с трезой в гнездо на горизонтальной полке. Патрон повернуть по часовой стрелке, прижать к граню к эксцентриковому штифту и только после этого заглубить до касания призой диска. Так удерживать до исчезновения звука заточки. Патрон не вращать.